Добрый день. Стояла задача сделать ливневую систему вдоль Таунхауса. Обращались несколько компаний. До этого нам предлагали сделать трубу дренажную и запитать в нее ливневую систему, что нас не устроило. Нашли компанию землечист, которая профессионально приехала, замерила объект, выполнила работы на отлично Будем рекомендовать эту компанию своим друзьям, знакомым. Очень довольна работой. Профессиональный замерщик, профессиональный бригадир, профессиональная бригада. Все сделано на отлично.